Ну что ж, продолжаем, значит, прохождение игрушечки под названием Mars Tactical Base Defense, где нам предстоит uh, сдерживать нашу базу от на натиска зомбарей злобных uh, на протяжении uh, определенных миссий. Uh, в прошлый раз закончили мы на четвертой миссии. Мы uh, с нее, в принципе, не взяли uh, то, что хотели, хотя подождите-ка, Сейчас давайте посмотрим. Так, с предыдущих миссий мы взяли все, что хотели. С третьей миссии мне бы тоже очень хотелось взять что-нибудь полезное. Какой-нибудь перк, например, да. Но судьба распорядилась так, что у нас не получилось ничего взять. И у нас, грубо говоря, теперь таблица перков наша неполная немножечко. Давайте глянем на это все дело. Хотя, хотя, шевелитесь тоже есть. Я не понимаю, почему у меня здесь не отображается. Здесь у нас монолиты взяты. Здесь тоже э, есть. И давайте переходим тогда к пятой миссии. В прошлый раз нас именно в ней слили. Попробуем пройти ее, друзья. Давайте по хардкору. Так, я что-то не посмотрел, какой у меня уровень сложности. Ведь я привык э, к более сложным уровням игры, нежели, допустим, э, к простым... Что ж, давайте я, наверное, сейчас все-таки со сложностью поиграюсь И поставлю нормальную сложность Потому что легкая сложность или средняя мне неинтересно. Так, где же, наконец-таки, у меня выход? Давайте уже выйдем и повторим все это дело Так, повтор Сейчас я повторю, просто мне очень важно, какая же будет сложность игры Там по умолчанию, по-моему, средняя стоит Так, подождите-ка не понял вас, не понял немножечко, стоп-стоп-стоп, что-то пошло не так, так, выйти тогда, выйти и выбираем миссию, выбираем нашу пятую миссию, задание 5, каньон шрамов, звучит многообещающе, так, и давайте смотрим, вот как раз таки вот она сложность, да, и мне нужны стальные нервы поставить, чтобы у меня прям вообще в напряжении было, Игра, чтобы прям держала так в напряжении, чтобы ни одного единого момента не было отдохнуть, надо, чтобы все соки из меня она выжила. Так, ну что ж, давайте пробуем. Вон врагов у нас 9, ресурсов у нас 5, то есть 5 мест, где можем их добывать строя, материалов у нас 2100, 4 генератора и членов экипажа у нас 6. Продолжаем, начинаем. Так, осталось только вспомнить ее основные... Азы и клавиши управления Все в принципе есть Итак, значит, что мы делаем Генераторы выставляем Сразу же один вот сюда На эту, на эту часть Это раз Так, а вот сюда можно человечка отправить На исследование Так, здесь Сюда определенно несколько человек Вот здесь сразу же ставим генератор Который будет обеспечивать наши здание Ставим три добытчика и вот уже в них как раз так. Я совсем самое главное не сделал. Надо было запросить людей. Так, здесь у нас будет первая волна. Я вот здесь бы поставил как раз-таки пока что тоже генератор. И посадил бы в него человечка. А вот тут я бы уже поставил турелечку, чтобы она уже наваливала зомбаря. Чтобы не было ни единого шанса в них проникнуть. И апнем ее, да? Давай, чувачок, пошел. Так, дальше что у нас? У нас здесь еще есть... Один экипаж, один член экипажа, боец, которого мы сюда тоже поставим, да. Я думаю, этот пацанчик успеет здесь все разработать до того, как придут зомбари. Так, вот тут у нас будет стоять пулеметная установочка. И тут также я хочу сделать... Хотя здесь нельзя, я немножечко далеко поставил, видите, а надо было поближе. Да, наверное, это и будет являться ключевым моментом для того, выиграем мы или проиграем. Так, еще что хотел. Здесь надо поставить один генератор а, для развития нашей базы. Вот сюда вот прям мы его поставим. И тут, наверное, даже пулеметные турельки у нас будут стоять, второй ряд. Так, здесь мы поставим сразу же технический центр. Да, то есть волну мы уже видим. И на технический центр нам нужно направить срочно... Хотя нет, вот сюда тоже надо человечка направить. Ты куда пошел? А ну стоять! Ты куда, боец? Хотя у меня там боец есть. Ладно, иди давай, в техцентр. Нам нужно изучать. А, здесь надо улучшить однозначно, потому что здесь, смотрите, какая волна нехилая. Было бы еще возможность улучшить, я бы улучшил. Так, здесь что у нас? Так, люди прибыли. Вызываем еще сразу троих. Так, нужно сначала укрепить позиции. Куда пошел-то? Эй, давай, на давай назад. Давай в эту штуку. Давай в эту штуку и отстреливаем. Охренеть, тут их много. У меня даже не справляются мои турельки. Что это за дела такие? Ох, как вообще здесь жестко-то, а? Смотрите, что творится, а? Так, вызываем подкрепление. А что, один только человек, что ли? А где оставить? А, подожди, так ты иди, ты это же исследуется центр. Давай других ребят вызываем. Что-то у нас тут. Ай, взорвали. Короче, ребятки, это уже а... это уже понятно, что про... проиграли. Мы, значит, продолжаем, повторяем. Я хочу повторить и усилить немножко рубежи свои. Вот, то есть сейчас нам важно поставить по хотя бы на нижнюю, на нижнюю ветку хотя бы две пушечки, которые будут сдерживать. Так, ну что ж, начинаем сразу же. Вызываем подкрепление. Сразу же ставим сюда генератор. Да, то есть сразу же здесь разворачиваем добычу. Раз, два, три. И вот эту добычу мы сразу же апнем по возможности, чтобы она у нас добывала максимально быстро. И сюда всех людей мы направляем. Так, что ж, идем дальше сюда, сюда и вот сюда. В эти места. Пошли, ребятки, давайте бодрее, бодрее. И что мы делаем дальше? Ставим наши, как они называются, это генераторы. Так, генератор должен быть здесь. Но лучше всего вот сюда поставить, чтобы мы максимально могли здесь сдерживать. Хотя нет, лучше, чтобы цепляло вот эту, вот эту часть. Так, это раз, это два. И вот здесь вот сразу же можно поставить и три, да, чтобы у нас здесь было в, в обе стороны. Так, подожди-ка, подожди-ка. Так, здесь мы ставим, значит, установочку. Здесь тоже установочку. А здесь мы ставим турельку. Да-да-да. То есть я бы здесь поставил даже две турели. Потому что, как мы знаем, даже самая топовая не справляется. Так, а здесь мы поставим исследовательский центр. Так, все по максимуму. Направим сюда человечка. Но нам нужен человечек также здесь. Подожди, подожди. Нет, не это, ребятки. Давайте сюда все. Давайте все сюда. Зря я наставил слишком много, надо было подождать сначала подкрепление. Так, здесь еще одну турель надо ставить срочно, давайте бежим сюда. Там есть человечек. Так, развиваем, развиваем. Нам нужно сделать так, 4 ствола, может быть, даже и сдержит этот натиск, но я, если честно, не уверен. Так, отсюда бы желательно вывести одного на исследование, направить уже. Пока что вроде тут дела идут неплохо. Давай, давай, давай, завершай уже с этим монолитом, что-то там копаешься Так, у нас вроде как ресурсы идут, но я, наверное, зря увел до одного человечка Да, да, да, я думаю, что зря 360 нужно, чтобы отправить э, еще одну пачку Так, одного сюда, одного сюда, одного сюда Так, зомбарей очень много, и надо бы разбить э, одно гнездо пулеметное Иначе не справится два гнезда Так, и здесь тоже толпа идет, а как так-то? Как же так-то, а? Стой, стой, стой, не уходи. Не уходите, ребятки, надо здесь сдерживать. Когда мы денег-то накопим? Когда же мы накопим-то, а? Давайте кто-нибудь сюда уже, в этот пулемет. В этот пулемет должен кто-то уже зайти. Так, так, так. Один пробрался, гад такой, а? Так, давайте мы ему еще апнем пулемет. Здесь, ребятки, справились. Здесь, ребятки, молодцы. Так, а вот с той стороны не справляются, как я погляжу. Так, что нам можно... Ракетную а, установку развиваем. Но здесь у нас, а, я смотрю, наши постройки терпят, терпят, терпят, насколько это возможно. Там тоже, кстати, нехилая волна. Предлагаю отсюда направить войска сюда. Здесь мы подремонтируем. Но там у нас, смотри, атакуют зомби, атакуют наш... Атакуют они просто-напросто здесь везде. Так, давайте, давайте, вводим. Здесь, кстати, еще одна волна. Блин, как жестко-то, а? Вот что значит на, на тяжелой сложности играть. То есть тут реально надо было немножко по-другому ресурсы распределять. То есть надо было турели укрепить людей. Ну давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Я вижу тут уже их как муравьев. Да-да-да, друзья. А надо для полного хардкора менять сложность. И вы видите, что происходит у нас. Даже самые обычные ползуны, они проползают и начинают уже атаковать мою базу. Так, а тут толпы так у нас усиливаются. Ну что ж, давайте-ка я а, заново попробую. Что ж, повтор, друзья, повтор. Да, надо приноровиться и понять, как же здесь грамотно нужно располагать те или иные объекты. Так, ну что, первым а, делом нам нужно подкрепление, это однозначно. Так, сюда троих, сюда одного, точнее двоих, сюда а, двоих. Всех вроде бы разослал. Здесь сразу же генератор, прям вот сходу, да, и здесь желательно сразу же поставить три установки, которые будут работать на максимум. Да, сюда нужно людей, так, сюда нужно людей завести, которые надо развить, и чтобы они прям работали на максимуме. Так, две я развил, это макс, это макс стоит, да, ну что ж, ждем прироста. Теперь нам прирост нужен ресурсов. Так, здесь у нас скоро пойдут монстры, и уже волна активирована. Ладно, по максимуму развиваю, надеюсь, они вывезут. Сейчас добыча, надеюсь, пойдет прям быстро-быстро. Так, ну что ж, двое здесь стоят, но этого недостаточно. Давайте-ка мы уже поставим генератор сюда вот, да, куда-нибудь в это ущелье, так, чтобы он доставал. И туда можно было тоже сразу же генератор поставить. Давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее, чтобы тоже он доставал. Так, пулемет нам нужно сделать. Срочно, срочно, срочно. Так, один сюда, другой вот сюда. Здесь будет два пулемета, которые не должны пропускать никого. Естественно, мы их немножечко апнем и ждем нашу кавалерию, которая вот-вот с минуты на минуту должна прибыть. Так, здесь пожестче, пожалуйста. Так, ну и немножко сэкономим пока. Сюда надо тоже ведь поставить что-то. Так, здесь будет одна турель. Так, раз. И здесь будет вторая турель. То есть нужно две турели как минимум. Так, пока здесь справляются две турельки. это очень хорошо. Так, так, так. Здесь у нас что? Так, прибыли? Нет там подкрепления? Да, прибыло. Срочно разводим Сюда. Сюда. Да-да-да, выводим И одного можно сюда, вот на э, добычу да, Здесь новый пункт добычи поставим И отправляем еще за подмогой Так, 360 нам нужно Вот уже надо отправлять еще троих Так, здесь пока вроде справляются Но-но-но-но-но Тут, кстати, уже идут максимальные Так, здесь надо апнуть Здесь надо тоже апнуть Не жалеем пока средств Потому что у нас зомби прут прям вообще жестко Ты почему не, не на месте до сих пор? Охренеть, тут даже у нас тройные не справляются. То есть, капец, что творится, а? Вы видите, что происходит вообще? У нас здесь зомбаки прорываются. Прорываются, гады такие. Так, там у нас тоже жестко наверху. Давайте все это апнем. Так, нам нельзя, чтобы наши здания э, развалили. Давайте выводим людей. А, это же тут у нас двойной был. Так, так, так, нам нельзя, чтобы, по... чтобы наше здание главное... Чтобы наше главное здание зацепили как-то. Так, здесь мы ремонтируем. Здесь тоже ремонтируем. Так, здесь у нас максимальный. Здесь апнуть надо. Так, все, здесь у нас э, все расшатали. Так, давайте, ребятки, на место, на место, на место. Так, здесь можно увеличить э, добычу. Здесь максимум. Здесь тоже максимум везде в трех местах. Так, пока добываем. Так, здесь у нас что происходит? Там у нас вроде замес э, пока что нормально сдерживают. Так, так, так. Здесь что мы? Здесь тоже еще раз апнем и по максимуму добываем. Так, тихонечко, тихонечко. Так, здесь держали, да? Пока уходим сюда сразу в центр, раз мы здесь держали. Надо ту сторону контролировать. Так, так, так. Я бы их, наверное, вот сюда даже привел. Я не знаю, с какой стороны сейчас будет добыча, но вот здесь у нас пока затишье. Я бы... Так, здесь запрашиваем троих. Сюда нужно посадить человечка, чтобы ресурсов нафармить как можно больше. А здесь, я так понимаю, лучше поставить уже генератор и начать разворачивать а, лабораторию. Так, лаборатория где у нас? Вот она. Так, так, все достаточно быстро должно быть. Так, давайте сюда человечка поместим уже. Так, у нас здесь еще есть люди. Так, а у нас здесь, смотрю, самый основной натиск. Тут прям не справляются мои пулеметные турельки. Надо срочно а, войска сюда подвести. Так, здесь мы пока развиваем ракетную установку. Черт, ну реально не справляются. Не справляются, ребятки. Не справляются. Атака, атака, атака. Убиваем всех. Так, не дать им, не дать им уничтожить здание, подремонтировать. Все, справились, друзья. Справились, справились, убиваем всех. Справились, справились. Молодцы. Так, уходим. Где у нас еще атака? А, туда наверх. Ага, с этой стороны атака, ребята. С этой стороны атака. Так, здесь. Ах ты, почему нет генераторов? Да все генераторы заняты. Блин, а если этот перенести? Ага, если мы вот так вот перенесем его вот сюда вот, да, то будет, наверное, замечательно. Хотя, да, ребят, можно перенести, но здесь энергии не хватает. Так, продаем. А здесь я вот неправильно немножко сделал. Вот тут вот, кстати, да, генераторов, видите, у нас маловато оказалось. Так, давайте выводим войска. Выводим войска. Наверное, сейчас будем войсками воевать. Так, так, так, человечка сюда Срочно. Так, запрашиваем подкрепление, М -м, выводим сюда все войска свои. Сейчас у нас будет битва просто, наверное, на войсках. Так, э, развиваем ракетную установку, я до сих пор ее не развил. Так, так, так, ставим три турели. Так, две только можно. С той стороны тоже вижу, опять э, прошла, пошла волна. Туда нужно как минимум двоих. Так, направим двоих туда и туда. Так, здесь нужно развить срочно. Раз, два. Так, а мы пока ждем, пока завершится наше э, улучшение. Нам нужна ракетная установка. И мы будем уже вместо чего-то ее ставить. Блин, волна, волна уже такая достаточно серьезная. И тут идут уже здоровики. А это ничего хорошего. Давайте отводим немножко войска на задней позиции. Пускай они отстреливают по возможности. Пускай супостатов по возможности отстреливают. Так, так, так, не-не-не, ни в коем случае не отходить. Не отходить. Не отходить, друзья, не надо. Так, мы должны здесь зарешать все это дело. Да-да-да, дело вроде идет пока. С этой стороны у нас надвигается волна. И я так понимаю, сейчас если у меня установка разовьется, мы должны будем убрать. У меня уже ресурсов, как видите, дохренище. Так, с этой стороны еще пойдут враги. Так, мы давайте сюда переметнемся Нашей группой. Там у нас накаляется обстановочка. Так, у нас ракетная установка готова, нет? Так, нет людей. Почему нет людей-то? Я когда-нибудь завершу, нет исследований. Все исследования встали. Так, сюда направляем тоже людей. Так, где у меня люди? Так, там у нас очень серьезная волна. Надо сюда больше отрядов. Да, да, да. Отряды, отряды, давайте, давайте. Аккуратнее, аккуратнее. Только не сливайтесь, пожалуйста. Да, это у нас надо ремонтировать. Так, я так понимаю, мы развили лазерную установку, развиваем. Отходим, друзья, отходим, отходим. Давайте с расстояния их, с расстояния лупасим. С расстояния лупцуем их, с расстояния, так. Так, подремонтируем. А, с какой стороны? Ага, с той стороны прорыв. Здесь, я так понимаю, сейчас нужно дождаться, когда у нас разовьется. Я, наверное, все-таки поставлю одну а, установку, установку гранатометную, ракетную. Так, так, так, разовьем ее, еще надо развить, иначе мы не выдержим просто эту волну И ребятки будут нас поддерживать здесь Так, с этой стороны тоже у нас волна, это все дело мы сворачиваем Это мы продаем и сюда ставим уже на ракетную установку, вот прям посередине Так, нам нужно двоих срочно людей Так, один в ракетную, так, так, так, нет, нет, нет, стоим здесь до последнего Так, почему здесь у нас, так, так, так, тут все нормально так, они атакуют, надо, надо подремонтировать срочно. Так, исследование завершено, и вот тут вот начинается самое интересное. Вот с этой стороны, наверное. Так, что у нас тут происходит? Давайте починим. Надо срочно починить. Я надеюсь, мы никого не потеряли. Так, центр мы продаем. Так, вот сюда выдвигаются у нас отряды. Так, здесь мы сносим, продаем точнее, да? И ставим лазер. Лазер бьет на дальнее расстояние. Вот. А дальнее расстояние нужно контролировать. Охренеть, тут почти подзорвали все. Так, так, так. Новый бегун. Новый бегун, как мы видим. Так, улучшаем все возможные лазеры. С этой стороны мы тоже ставим лазер один. Один как минимум, да, надо поставить. Вот. Даже можно два вместо вот этого. Так, продаем, улучшаем, еще один лазер ставим, точнее, так, так, так, блин, нас быстрее, быстрее надо все это делать. Так, отправляем еще. Так, так, так, сюда. Бегуны у нас пошли уже. Так, лазер должны справляться. Так, сюда посадим ребятишек. Так, апгрейд есть. Так, так, так, сюда, значит, ребятишек посадим. С этой стороны нужно срочно прям вот это все дело разбираем. Здесь мы продаем. Здесь мы продаем. То есть мы, грубо говоря, перегруппировку делаем. Ребре ребрендинг, так сказать. Так. Лазеры. Два лазера надо поставить. Так. Два лазера надо срочно поставить. Так, так, так. Давайте, ребятки, давайте, давайте, давайте. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. апгрейд максимум, максимум. Бегунов надо всех уничтожить. Так, здесь вроде справились. С той стороны ребята сейчас пойдут. С той стороны. Так, у меня здесь есть люди. Отправляем. Так, ну вроде пока держим. Пока вроде держим. Да, не, надо не забывать поремонтировать. Так, сколько у нас здесь лазер? Здесь одна турель, вот ее мы продадим. И с этой стороны я тоже поставлю, наверное, лазерную установку. Потому что она бьет далеко. И бьет интересно. Так, давай-ка, пожалуйста, сюда все. Не уходим, не расходимся. Так, с этой стороны, с этого направления-то все же, Че я? Надо на это направление срочно всем идти. У нас девятая волна. Так, что вы тут стоите-то до сих пор, а? Вот тут мы сейчас заканчиваем и все, идем туда все. Я надеюсь, здесь справятся, ребятки. Нам надо всем на эту сторону. Так, так, так. Здесь два лазера и одна ракетная установка. Ох, тут сейчас будет жарко. Все туда. Блин, почему здесь до сих пор все люди? Туда все. Так, как бы всех отправить-то? Так, здесь у нас кто? Так, бегунов с той стороны пока сдерживают. Так, надо туда всем, всем туда. Там у нас капец сейчас будет полный, полный капздец. Там у нас надо сдерживать, там и бегунов, и всех будет подряд. Так, а здесь у нас справляются, нет? Здесь у нас вроде справляются. Так, главное, чтобы не раз... А почему, почему не стреляют они? Они просто вблизи, что не стреляют, я не понимаю. Так, так, так, ребятки, давайте-ка. Так, давайте-давайте вот этих бегунов, бегунов, бегунов отстреливаем. Бегунов, бегунов, бегунов. Тут прорвали. Прорвали, прорвали, черт возьми, а. Надо было еще запросить, а. Прорывают. Так, держим, держим оборону. Держим, друзья. Тут они, возможно, и уничтожим мы их всех, но тут какой ценой, смотрите. Черт возьми. Черт возьми, черт возьми, что творится, а. Какие они сильные, эти твари, а? Капец, смотрите, что-то происходит. Они здесь всех расшатали. Это у нас зараженные. Опять мою базу расшатали, несмотря на то, что лазеры вроде били. Черт, друзья, опять поражение. Сложно на самом деле миссия, вроде все контролировала. Тут на тебе приплыли. Да уж. Ну что ж, вот такая вот игрушечка у нас получилась. Давайте еще раз попробуем на повторе. И сейчас будем делать упор на... на немножко на, на другие тактические приемы. Да, давайте. Так, что, мы, что нам нужно? У нас с этой стороны основной прорыв идет. И там просто вообще надо его сдерживать. И с той стороны, кстати, тоже прорыв у нас был. Просто мы его не смогли проконтролировать. Так, запрашиваем. Ставим генератор везде. Генераторы предлагаю сразу поставить на все направления. Здесь надо вообще, мне кажется, подальше поставить генератор. Вот туда вот, да? Здесь один вот сюда, поближе к этой штуке. Что-то я как-то долго это все делаю. Так, так, так, что-то реально долго. А, что-то я неправильно поставил. Блин, не хватает. Давайте заново начнем. Повтор, потому что не хватило. Чуть-чуть не хватило прям. Так, так, так. Ну все, сейчас постараемся мы сделать эту миссию на самом сложном уровне. Так, запрашиваем войска, ставим генератор сюда, ставим генератор вот сюда, прям вообще с краешку. Ставим генератор вот сюда, чтобы он вот здесь зацеплял эту часть. И сюда. Так, отправляем человечка сюда. Здесь мы устанавливаем три установки для добычи, в которых мы уже запускаем людей и здесь апаем до второго уровня. Так, здесь у нас остаются люди, которых мы выдвигаем вот сюда. Здесь двое нужны нам. Тут, кстати, тоже нужны будут двое. Ну ладно, пока мы апнем до максимального уровня вот эти добытчики. И ждем, пока у нас третий тоже можно будет апнуть. чтобы они уже быстро добывали. Максимально прям быстро. Ну давай, давай, давай, отлично. Так, все. И надо чем раньше, тем лучше исследования произойти. Так, у нас тут двое уже стоят. Ждем, когда у нас добудутся ресурсы. Так, людей мы запросили. Ждем людей. Так, здесь один, здесь двое, но здесь уже нападение, поэтому надо уже строить что-то. Надо уже ставить башню. Вот это, кстати, направление, оно самое легкое, по идее. Оно, оно быстрее всего закрывается. Здесь нам тоже нужно будет сосредоточить силы. Так, раз пулемет и два пулемет. Тут нам два пулемета, мне кажется, будет достаточно. Пока что. Но это направление нам надо сейчас в первую очередь контролировать. Так, садись уже, садись за пулемет. Так, пока что вроде их немного, но надо уже апать. Так, смотрим, по этому направлению у нас идут уже. Так, здесь мы проапнем немножечко. Так, здесь надо тоже уже начинать ставить, потому что здесь, я вижу, также начинает накаляться ситуация. Так, так, так. У нас вот один человечек есть, он сейчас скоро закончит, и там будет уже апнутая турелька. Так, это тоже апнем до третьего уровня, потому что они тут у нас вдвоем, с двойными пушками не справляются. Так, почему здесь до сих пор стоит это все дело? Раз, два, три, сюда все. Так, отправляем да, еще за людьми. Так, что у, у нас здесь по максимуму? Все раз ты по максимуму, отлично. Так, здесь почему-то человечка нет, а? Здесь, ааа, давай-давай-давай, в пушку уже. Да блин, в пушку. Ааа, не ты, не ты, не ты. Не ты. М -м, блин, нихрена херня какая-то получается, друзья. Не так я хотел. Тут должен был вот этот чувак уже быть давным-давно. Вот, я думаю, он сейчас справится с этой волной. Ну, видно будет. Так, так, так. Надо туда вот подкрепление отправить дополнительное. Так, смотрим, у нас ресурсов уже в достатке. Так, сюда и сюда надо поставить. Одного сюда человечка, другого сюда. Здесь, в принципе, справляется, но, я думаю, это ненадолго. Поэтому нужна еще одна турелька, апнутая по максимуму. Апнутая до третьего уровня, да, то есть. С этой стороны будет еще у нас сопротивление, поэтому так, здесь мы усиливаем, здесь мы тоже усиливаем. Здесь у нас тройные турельки стоят, это круто. Так, у нас э, за экипажем выслали. Здесь мы немножко апнули денежек, сейчас подзаработаем. Да, нужно срочном порядке сделать один генератор. А, у нас он здесь стоит уже. Здесь мы делаем э, центр исследований. Прям вот сейчас, прямо здесь и сейчас. И вот прямо здесь и сейчас нужно туда направить одного человечка откуда-нибудь. Можно даже с какой-нибудь установки. С какого-нибудь добытчика, да, да, то есть отсюда можно направить, ничего страшного, чтобы он уже начинал исследование вести. Как только он там будет, мы произведем исследование, еще троих запрашиваем сразу же. Да, то есть сразу же, прям сходу. Так, отсюда мы, значит, сюда выдвигаем одного, двоих сюда. Здесь у нас пока направление стихло. Так, выдвигаем на это направление людей, так как у нас здесь сейчас будет ä, жарковато. Так, развиваем Ракеты. Сюда ставим пока две турели вот Как можно дальше, то есть вот сюда И вот сюда Да, давайте сюда отправим уже людей Развиваем их до максимума Так, здесь у нас что, прорыв что ли, я не пойму? Так, здесь-то почему прорыв-то? Здесь как у нас прорыв-то случился, а? Блин, а? Как здесь прорыв-то произошел? Охренеть! Откуда их так много взялось-то? здесь у меня никого не убили да, капец, блин, просто, а. Какая-то жесть началась. Да, блин, я так не играю, друзья. Надо заново начинать, потому что мне важно а, собрать с этой миссии какой-нибудь перк. Повтор. Так, ну что ж, дубль неизвестно какой. Продолжаем м -м, сдерживать позиции. Очень жестко, кстати, здесь они нас давят. Очень жестко давят нас тут Замбари. Так, сюда, сюда, сюда троих Сюда одного, сюда одного Сюда еще одного Здесь надо сразу же поставить а, Не то ты ставишь Так, раз, два, три Раз, два, три Сюда распределяем, усиливаем а, И до третьего уровня В том числе Последний не хватает Так, пока что все Здесь нам надо распределить генераторы Так, чтобы задевало Наши ресурсы так, и сюда, прям вообще вплотную, у нас будет третий генератор. Все, волна уже идет. Ну что ж, попытаемся сдержать. Сейчас максимальная концентрация на сдерживание. Нам нужно это все удержать. Ставим пулеметные гнезда. Сюда, как минимум, нужно два. Да, то есть, сюда сразу же э, посадим людей. Здесь нужны гнезда до третьего уровня. Развитые. Так, так, так. Нету материи почему-то. Ну что, ждем, когда появится. Так, появилось. Здесь у нас пока никакого сопротивления нет. И надо вот тут апнуть третье, третье ресурса добычи, где у нас надо 300 накопить. 300-300. Все, почти 300 есть такое дело. Все, делаем апгрейд. Так, тут у нас два тройных пулеметных гнезда. Я думаю, они очень даже неплохо справятся. Так, дальше, значит, идем. Здесь, как минимум, нужно одно пулеметное гнездо, чтобы уже начинать отстреливать. Так, ну, одно, одного будет все равно мало, поэтому мы здесь ставим сразу же два. Как только у нас добыть... Ах ты! Е-мое! Так, направляем сразу же людей а, на добычу. А, я бы, наверное, еще отправил сразу же... А, еще, еще, еще надо троих. Так, все, отправили. Здесь нужен человек на... То, чтобы поставить э, сразу же станцию, да, да, да, давайте поставим уже ее, вот она здесь, 300 стоит, сейчас накопим и поставим, да, вот сюда вот, и он у нас пойдет сразу же исследователем, все, все, все, так, ты уже иди туда, так, тут надо развить, что-то я здесь упускаю, здесь вроде сдерживают, здесь у нас человек уже на месте, на месте, почему ты сюда пошел, я не понимаю, хотя ты должен быть здесь, так. Улучшаем пулеметные гнезда. Здесь сейчас будет более сильная волна. И нам нужно подготовиться. Так, техцентр у нас пока ничего не следует. Но мы уже ракетницу назначили в него. Так, нам бы сюда вот необходимо поставить еще парочку таких вот исследовательских. Точнее, не исследовательских, а добыщиков Но у нас пока на них нет бабосиков. Так, раз. И здесь еще один надо поставить. 250 стоит. У нас очень медная добыча идет, как вы видите. Нам нужно бы ускориться с этим делом. Иначе мы просто-напросто по этому параметру встрем. Так, где у меня еще люди? Так, ты давай иди на добычу. И все, людей свободных у меня пока больше нет. Ждем, когда у нас прибудет подкрепление. Так, здесь вроде справляются, ребятки. Но вот тут сейчас будет волна, с которой точно не справится. И надо сюда еще, наверное, привезти подкрепление. Черт, а у нас уже все люди заняты. Я бы, наверное, все-таки перевел сейчас сюда. Да, давайте отсюда выводить войска. И вот сюда, потому что здесь сейчас будет жесткая, вообще жесткий натиск Эта волна будет достаточно сильная Так, здесь у нас есть человек Так, здесь у нас люди прибыли Так, отсюда сразу же людей отправляем сюда Тут нужно сейчас жестко сдерживать С той стороны пока никого Здесь улучшаем, здесь улучшаем Сюда надо тоже человечка посадить Одного В добытчик Так, ребятки, давайте сдерживаем, сдерживаем Вот тут позади вставайте И сдерживайте Позади, позади, тут уже капец, просто они прут. Капец, капец, капец, я надеюсь, что мы сдержим. У нас с той стороны уже активировалась. Я надеюсь, что они сдержат. Давайте, ребятки, давайте. Назад, назад немножечко, назад. Так, так, так, не сломайте, не сломайте, сдерживаем. Да, успел отремонтировал. Так, ну что ж, давайте все сюда. У нас тут вышка должна уже, э, ракетная установка исследоваться, Нет. Почему она не исследуется? Или она уже исследовалась? Да, ракетная установка. У нас теперь есть ракетомет. И с этой стороны, вот по этому направлению, я буду ставить все ракетометы. Так, раз, два. Пока у нас два точно будет. Так, и сюда людей. Так, а здесь у нас люди есть. С этой стороны пока что вроде все тихо и спокойно. А здесь мы улучшаем, здесь улучшаем. Так, давайте, ребятки, не надо стесняться ни в коем случае. А выдвигаемся уже и занимаем места. Так, здесь до третьего уровня, до третьего ракетницы. И я бы, наверное, поставил еще какой-нибудь лазер, который бы здесь все это дело подрезал. Так, прибыли ребятки, при прибыло подкрепление, отправляем еще. Так, высылаем людей сюда, или лучше вот сюда, наверное, да? Раз и два. Так, наверное, вот так вот мы сделаем сейчас. Так, исследовательский центр работает. Я думаю, если его снести, то ничего у нас не изменится. Так, так, так, все, пошли. Я думаю, два ракетомета будет вообще идеально. Так, смотрим, что у нас здесь. Ракетомет надо сюда поставить один однозначно. Потому что у нас здесь будет сейчас ситуация жесткая. Так, здесь будет один ракетомет. Ракетная установочка, да. Прокачаем ее как следует. Так, на третий уровень. И одну можно поставить лазерную установку. Я думаю, сейчас уже пора сворачивать, хотя нет еще пока. Пока подождем. Как у нас здесь обстоят дела? Тут пока вроде справляются. Да, наши башенки справляются, до да, них даже не, не доходят. Но я там еще третью потом поставлю. Так, смотрим, что у нас здесь. А, почему человека-то нет? А, вроде есть. А, вроде нет. А, вот здесь человека нет? Давайте посадим. Так. Так. Вот эту, вот эту, наверное, установку я пока здесь придержу. Я думаю, что она справится. Но хотя, наверное, все-таки давайте-ка я ее продам. Потому что думаю, что здесь будет сейчас жесткое сопротивление. И сюда поставим лазер мы. Во, вот это да. Вот это нам понадобится. Лазер по понадобится, потому что он будет убивать быстрых. Так, сюда срочно человечка. Так, а бригада наша прибыла или нет? Вот прибывает бригада. Так, оттуда будет атака. Отсюда у нас пока никого не видно. Отсюда, кстати, атака. Все, мы развили. Это здание мы убираем. Я надеюсь, будут э, наши исследования действовать. И сюда ставим, кстати, еще одну ракетную установку. Я думаю, только так мы добьемся здесь результата. Так, три, три ракетных установки будут здесь. И потом мы сюда поставим еще и войска. Так, отправляем еще. Ой-ой-ой, там что творится, а? Ребятки, ребятки, ребятки, осторожнее, осторожнее. Здесь должно все... здесь должно, должны мы справиться. Я что-то не вижу, что у меня тут еще люди есть. Тут, по-моему, вообще больше нет никого. Так, идем все сюда. Так, идем вот сюда. Здесь будет сейчас сильное сопротивление. Нам нужно здесь сейчас а, очень сильно контролировать. Так, идем все-все-все. Без исключения. Так, здесь еще кто-то есть? Нет никого. Так, что ж, а здесь, я так понимаю, пора тоже сворачивать. А здесь мы полностью перегруппируемся. Здесь мы полностью перегруппируемся. Тут поставим один лазер. А, поставим два лазера, да. С этой стороны И один поставим ракетомет Вот так вот Раз, два и еще три Так, сюда вот так У нас там справляются? Да, вроде там справились Так, ракетометы все развиваем Все развиваем по максимуму Тут у нас сейчас средства есть Все, здесь мы по максимуму развили И тут мы должны справиться все, все, все. Здесь у нас что? Здесь. А, вот эту пулеметную турель, я думаю, надо убрать. Тут нужно или лазер, или ракетомет. Лучше ракетомет. Так, зачем я... М -м -м, не так. Тут нужно лазер поставить, друзья, чтобы у нас э, отстреливать этих бегунов. Бегунов надо отстреливать. Так, сейчас с этой стороны пойдут. Делаем апгрейд, делаем еще один апгрейд и смотрим, где у нас больше всего пойдут войска. Так, там пока у нас никого. Пока идем все сюда, на это направление. Так, еще, ребятки, прибыли. Отправляем сразу же еще. Так, троих. Откуда еще пойдут? Я что-то не пойму. Так, давайте сюда троих тогда отправим. Да, с той стороны сейчас пойдут. Так, все-все-все. Я думаю, что вообще нужно сворачивать, потому что это седьмая волна. Но хотя нет, пока что еще мы ждем. Сейчас я буду здесь контролировать. Новый противник. Так, у нас здесь стоит два лазера. С этой стороны тоже два лазера и один ракетомет. А, так, посмотрим. Все, контроль. А, быстрых и шустрых мы здесь будем ждать. Да, пока что справляются. То есть они вот бегут, и у нас справляются наши пушки. Так, с этой стороны волна активировалась. Черт возьми. Сейчас туда надо будет народ отправлять. Тут пока вроде нормально. С этой стороны пока непонятно. Но там у нас в последнюю очередь пойдет волна. Я надеюсь, мы успеем туда перебежать. Тут пока здоровски сжарят лазеры наши. Посмотрите, какая красотища. Эх, красота. Наблюдать за этим всем. Даже уровни получают наши башенки уже. Он быстрый какой, а? Еще один быстрый типок. Тут мы скоро, я так понимаю, закроем И надо будет сразу же перебрасывать войска То есть вот на тот, наверное, фланг Тут у нас тоже, вот видите, бегуны появились Да, здорово, они жарят, кстати, первого подходящих, А подходящими являются бегуны Ну и ракетница, конечно же, жахает всех остальных Так, сейчас если мы это направление закроем Сразу же перебазируемся вот туда, на тот фланг Потому что оттуда попробуем потом опять охренеть какие толпы Так, так, так, давайте, давайте, давайте Работают отлично просто башенки Так, с той стороны активизировалось Давайте переводим войска, там сейчас будет очень жесткая атака. С этой стороны, я так понимаю, мы уже сейчас закроем. С этой стороны мы скоро закроем, но пока что я не уверен. Так, смотрим, смотрим. Здесь у нас ребятки есть. Пока сюда мы троих приведем. Так, здесь почему? Почему у нас это? Никто никого не, никто не стреляет в этого гада. Вот так вот, может они зашкерится и все. Так, здесь лазеры есть. Так, все. С этой стороны мы закрыли. Все, переходим все туда. Переходим все туда, потому что там будет самое сложное направление. Так, здесь мы, значит, разформировываем, Расформировываем. Расформировываем. И туда все усиливаем. Так, здесь расформировываем. Всех людей выводим. Иначе нам точно их не сдержать. Там будет очень большая толпа. Я здесь специально поставил все ракетные установки, потому что с этой стороны, ну капец, как их много будет. Я думаю, только ракетными установками мы справимся. Так, давайте все кучнее. Держимся кучнее, все, все, все, все, все. отстрел пошел, отстрел, отстрел, отстрел, отстрел, отстрел, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, работаем, работаем по ним, работаем, работаем по этим упырям, работаем по упырям. Так с этой стороны что у нас происходит? С этой стороны, друзья, так тихо, тихо. Так что у нас тут? Что тут у нас, ребятки? Вы что не работаете-то? У нас тут так могут сейчас все развалить нахрен? Работайте, работайте с пулеметами. Так здесь у нас вроде все, но здесь сейчас будет самая топовая волна. Так вот они поперли. Прям вообще очень веско. Стойте, ребятки, стойте. Так, так, так, здесь у нас что? Здесь мы вроде справляемся, но надо, надо ремонтировать успевать. Надо успевать ремонтировать, да? Охренеть, тут их так-то много, а. Отходим назад, чтобы у нас пушки работали. Так, тут тоже все-все-все-все, переходим все туда. Все туда, все туда, все туда. Раз, два, три. Так, тут почему у нас... А, почему ни хрена никто не работает? Так. Сюда все направление. Так, 9 из 9. Что, мы все волны отбили, что ли? А здесь что у нас такое? Так, тут у нас что такое, я не пойму. Один тип остался. Ну, в общем, всех мы сдержали еле-еле. Победа, друзья. Я думал, не сможем. Черт, сложновато было, однако. Так, посмотрим, какие у нас а, результаты. Модуль цел, людей мы потеряли, одного потеряли все-таки, черт, вот, вот этого одного нам и не хватило, чтобы выполнить и добыть перк себе, ну что ж, ладно, в следующий раз мы будем более аккуратными в этом плане, ну что ж, вот такой вот у нас сегодня появился, получился матч. Вот такой вот у нас сегодня получился бой Да, мы, мы боролись как могли Мы бились как могли Постараемся в следующий раз Попробовать пройти шестую миссию Место падения Думаю, здесь также будет непросто И нам надо будет просто попривыкнуть к этому Ну что ж, друзья, что вы думаете По поводу данной игры? Пишите, пожалуйста, ваши комментарии